Всем привет! Меня зовут Шакиров Айдар Халилович, я из Республики Татарстан, являюсь участником проекта Федерация. Мы занимаемся приобретением имущества с государственных торгов по выгодным ценам для клиентов. Почему я решил стать участником данного проекта? В свое время у меня был свой небольшой бизнес в сфере микрокредитования, в сфере строительства частных домов, коттеджей. И я искал интересный проект, в рамках которого я мог бы не только зарабатывать, но и получить новые профессиональные знания, опыт, освоить что-то новое. И чтобы это занимало не слишком много времени. Узнав о данном проекте федерации, узнав о его условиях, долго не думая, я стал его участником. В рамках проекта я получил клиентов, с бюджетом более 14 миллионов рублей и комиссионными более 1 миллиона рублей. На сегодняшний день я закрываю сделки и имею потов входящих клиентов с минимальными комиссионами более 50 тысяч рублей. Я рад. Я рад, что в свое время узнал о данном проекте, воспользовался своим шансом. Чего я вам желаю? Присоединяйтесь к проекту. Занимайтесь самообразованием, развивайтесь и, и, достойно зарабатывайте, и достойно зарабатывайте. Ну все, всем всего доброго, пока-пока.